последние времена наступают а ты готов к последним временам то-то же к ним нельзя приготовиться они всегда внезапно они всегда без предупреждения посмотрел я художественный фильм платформа по рекомендации камрадов что могу сказать Значит, фильм Платформа. Похож на фильм Куб. Помните, в свое время был такой канадский Куб. Дальше замкнутое пространство, люди в нем и там вот взаимоотношения. Ну, то есть мир, социальный мир, общество. Значит, как и в фильме Дурак, здесь происходит смешение, мол, правда жизни. Вот чернуха, ну, в смысле чернуха, вот как, как правда жизни. Чернуха путается с правдой жизни. Точнее, как на рыбалке тебе забрасывают крючок с наживкой, показывая, что, мол, вот оно. То есть благо, богатство, в фильме значит, это жратва, обыкновенная еда, перемещается сверху вниз, ее становится все меньше и меньше и меньше, а люди расположены на уровнях. Как оказывается в фильме 333 уровня, 333 уровня сделали бы сразу 666 уровней? Чего вы, блин, здесь это изображаете? Ну ладно, мы поняли, да. И даже местные администрации не в курсе, сколько их, что баба, которая из администрации попала на эти уровни, сообщала главному герою, что их 250. То есть даже она даже вот эти менеджеры, обслуги среднего звена или даже высшего звена она набирала людей в эту яму яма-яма с вертикальным переносом значит благ в виде еды сверху вниз И здесь как очень хитрые подмены как во всех этих голливудских западных фильмах лишенных понятия классовой классового сознания как и в дураке, кстати, то же самое. Вы заметили, что весь фильм ⁇ Дурак ⁇ да, он, он слабое место какое. Отсутствие классового понимания противоречий. Классовых противоречий. Также и в этом фильме ⁇ Платформа ⁇ Что мы наблюдаем? Ну да, благопереса распределяют сверху вниз. Кто будет с этим спорить? Только какой-нибудь детеныш, школьник, у которого благо распределяются его родителями непосредственно из их кошелька. К нему, значит, на карточку. Да, сверху вниз. Да, люди суровы, люди злые, те, которые наверху тебя слушать, не будут, скорее всего. А те, кто рядом норовят от тебя кусочек мяса отрезать, чтобы пожрать его. Что сделать, значит, его сокамерник там? Ну, потому что у него был ножик, несмотря на то, что он стар. То есть люди скоты. Люди скоты? Скоты. Но не все скоты, понимаешь? А здесь показано как: что скоты все. Скоты, люди все. Кроме главного героя, который любит читать книги. Взял, значит, дом Ломанческого с собой вместо ножа или арбалета, или пистолета, или там биты, или катаны. Там в последних сценах хорошо сыграла катана. Вот. Решила там немножечко. Ну, нож катана, вы поняли, да? Но. Она, опять же, удобный нож, он, несмотря на то, что он длинный, но все равно. Он короче, катаны. главная главного гидрога книга. Книга о рыцаре, бессеребреннике, Дон Кихоте Ломанческом. Дон Кихоте. Да, ну Испания, понятно, да? Люди, скоты, скоты. Все. Нет, не все. И не на всех уровнях, и даже наверху тоже. Не все суд вниз на твою жратву, которую ты сейчас будешь жрать опять повторяю подмена пута, подмена чернухи с правдой жизни и дальше само построение сюжета как решается как решаются эти проблемы ну во первых если у тебя нету связи так сказать с отбитыми в отбитым дальше в, данном, в отбитых в данном случае сыграла там Японская или китайская тетенька, которая ездила на этой платформе и в поисках детеныша своего, и там немножечко, немножечко так резала всех, кто был против или кто захотел попробовать ее комиссарского тела. Она немножечко их резала разбитыми бутылками. А наш герой, проявивший к ней симпатию открыто, вслух громко, она это запомнила и, в принципе, его спасла. За это она его спасла от, от сокамерника который так и сказал на нижнем уровне жратвы до нас не дойдет поэтому буду ре, буду резать буду бить буду из тебя кусочки кроить и кушать их и тебе давать что ты сразу не сдох и не завонялся все-таки целый месяц нам здесь тусить и вот когда уже у него значит стали отрезаться кусочки его это и, и китайская тетенька спасает вырывая из рук сокамерника спасает ему жизнь Помню, что он отнесся к ней хорошо то есть такой смысл что хороший парень всегда найдет поддержку и на добро-добро его ответят несмотря на отбитость этой тетки да а эти скоты жрут и суд жрут и суд друг на друга и срут под конец фильма там и срут ему на голову не мой а его сакамерику последним то есть хорошо бы иметь в этом мире нож да то есть, жрачка идет сверху вниз распределяются блага блага сверху вниз и хорошо тому у кого найдется пистолетик ножек катана либо связи с отбитыми с отбитыми людьми которые придут тебе на помощь внезапно сказочно приходит она к нему на помощь вот и уезжает дальше по своим делам в поисках ребенка которого, в принципе, здесь не должно быть, как сообщает ей новая, новая, значит, сокамерница из администрации. Он вспоминает ее, что она его набирала. Там набирались добровольцы, либо там два варианта: либо ты отсиживаешь в этой яме вместо тюрьмы и психушки, либо добровольно в конце выдают сертификат. Ну, царство Божие, ну вы поняли, да? Значит, стра здесь страдаешь, Христос страдал и нам терпел и нам велел. То есть, пострадав здесь, там тебе дадут сертификат индульгенцию. Вот. И он понимает, что страдать приходится очень сильно, и надо очень сильно изворачиваться. И ничего он с этой системой несправедливой поделать не может. И даже она, администраторша, тоже ничего поделать не может. Она вносит какие-то косметические улучшения. Она делает две порции для тех, кто внизу, сама что-то есть. Со своей собачкой на пару. Очень смешно, конечно. И пытается убедить многократно, убедить внизу находящихся, сделать то же самое, съесть то, что она ему им собрала, и собрать такую же жрачку другим. Ничего не получается. Ничего не получается до тех пор, пока он на них не гаркнул сказал, что буду срать на весь, на всю вашу еду вообще ничего не останется. Не знаю, как это, кого могло впечатлить. Допустим, люди дохнут от голода. Стол такой где-то два на полтора, как ты нахер его засрешь весь? <смех> Не знаю. как ты испугаешь тех людей, которые дохнут от голода, что там, блин, это говном испачкано. Человек дохнет с голоду, он готов с -с свою руку есть, понимаешь? Мочу пить, если завалят, да? Тут ты его пытаешься испугать. Мол, какие-то косметические внушения возможны. Они впечатлились. Впечатлились, что жрачка будет говном измазана и на какое-то время до тех пор пока их не перевели на настолько э, плохо обеспечиваемый уровень что она в принципе повесилась повесилась написала записку или точнее явившись ему введение сказала смотри я не сбросилась я повесилась можешь меня есть я вот эти идеалисты социалисты и да, до идеалисты утописты которые хотят Вразумить, значит, возвать к вечному доброму. Они терпят крах, складывают лапки и оказываются, значит, заложниками ситуации. Понимаешь? а наш герой замыкается в себе и дожидается того момента, какого-то момента, что ему остался месяц, в принципе, он уже бросил всякую надежду. Он не потерял человеческий облик, но замкнулся в себе. В своих проблемах. Ему остался месяц, и тут ему достается в сапокамернике очень энергичный негр. Энергичный настолько, что он с веревкой в руках пытается залезть наверх. Залезть наверх и поговорить там с администрацией и всеми теми, кто всю эту херню затеял. То есть пробиться наверх. У него ничего не получается. Значит, на следующем этапе ему срут на срут на голову просто-напросто прямым текстом срут ему на голову, он чудом не падает просто туда, в самый низ, его спасает главный герой. И вместе с этим негром они решают, они решаются, в принципе, на верхный поступок. Понимаешь, все эти такие косметические улучшения, в попытка выстроить горизонтальные связи ну в смысле между такими же бедолагами как и ты ни к чему не приводит почему разобщенность разобщенность и отсутствие ясного понимания проблематики классового вопроса Знаешь? типа того да да есть классы кто-то выше кто-то ниже если они будут делиться как в, Швейцар... в, Шве... э, в скандинавском социализме то всем достанется вот как, какая главная основная тема лжи в этом фильме но попытки попытки реально значит воздействовать на систему у них там есть они пытаются с этим негром сами установить распределение еды правильное, значит всем поровну но для того чтобы всем поровну, верх, середина верхов должна немножечко попаститься и не все из них этому рады приходится их немножко почикать немножко почикать побить, побить железками по башке и как бы накормить середину накормить на середину но жиротвы все равно не хватает несмотря на то что ты у верхушки у среднего и низшего класса верхушки отнял середину накормил а ближе к низам когда они спускаются на этом столе, на этой платформе. Я вижу, что там полный трендец. Полный трендец. Там вообще нет живых. Там платформа даже не останавливается. Там вообще не хер делать. Как бы ты там не распределял, не ужимал. Понимаешь, вот в чем ложь. Типа, как в фильме дурак. Помните, там вот этот вот застройщик, олигарх, говорит, хорошей жизни на всех не хватит. В этом же фильме платформа, как в дураке. Та же. Та же социал-драйвиннистическая. Национал дарвинистическая идея на всех хорошей еды не хватит Поэтому бери свое и не хера тут заморачиваться вот понимаешь главная ложь в чем что сама система сама вертикаль вот эта прогнившая ложная с ней надо бороться бороться с теми кто там этот стол как бы сервирует и вообще всю си... я так понял что кто сервирует тот систему и создал вертикаль вот эту яму вот это ямы не должно быть и подачки с барского стола нехер делить надо ехать наверх надо брать власть в свои руки совершенно верно но на пути к этому верху что происходит происходит происходит то что всякие мистики там же негр мистик в качалке он сообщает своему другу негру пошлите наверх символ какую-то супер-пупер с деликатесную там пирожное пошли это как символ и там наверху поймут это знак это символ там наверху поймут и типа что-то сделают вот эти ложные пророки идеалисты что мол да да надо договариваться с верхом с нулевым уровнем где сервируют надо договариваться ну что это может быть э, распределяющие блага государства да? либо это божественная сила которая вообще всю жизнь и дары природы то есть и богам надо символические жертвы самого лучшего пирожного и власти знаки внимания в виде этого символического то есть вот это ложная идея ложная идея что пожертвовал чем-то очень очень хорошим для тебя там сверху впечатляться и и там наверху печатться и к несту тебе там будут нормальное количество жратвы посылать ложь ложь нечего посылать никому посылать там трупы, трупы вот эти идеалисты левые идеалисты евро коммунисты троцкисты да вот их гнилая сущность проявилась в полном непонимании класса вопроса что нельзя договариваться договориться с, бюро, с буржуем нельзя не получится, он всегда тебя надует, разрвет тебя на голову. Вот. и очередная последняя самая модная ошибка и иллюзия еврокоммунистов – это то, что китайский пролетариат в виде этой девочки, помните, они находят девочку под конец и отправляют ее наверх под впечатлением и убеждением мифических э Привидений. ему опять снится является введение вот тот чувак с ножом героические предки с ножами оружием испанские у них есть да у них гер... прошлое очень героическое вот это героическое прошлое призрачное явившись ему на последнем уровне соблазняет его от попытки подняться на платформе вместо девочки он говорит мы пошлем к ее как символ мы пошлем ее, она символ, она дар. Это на молодая китайская псевдосоциалистическая экономика, типа отправляется наверх, дабы разрушить к херам нулевой уровень, где распределяются блага. Ну, в общем-то, мы видим, что все к этому идет. Они могут разрушить, чем они могут разрушить? Коронавирусами, да? Просто то, что на них много чего завязано, да? Так вот это опять же непонимание классового вопроса, что не может за тебя китайский пролетариат, отправившись в виде этой девочки на нулевой уровень, что-то там решить тебе для всех уровней. Ну ты дошел до самого, дна, до самого дна, до самого низа, ты увидел, что там просто живых уже нету. Книзу к 333-му. Там не, некому что посылать. Некому. Так что... Соблазненный вот этими призраками, соблазненный призраками, главный герой оставляет свою миссию подняться наверх к нулевому уровню с катаной, с ножиком, с негром, вот с этим своим друганом, подняться вместо этой китайской девочки на нулевой уровень и навести там шороху, устранить нахер эту яму, устранить нахер эту систему распределения сверху вниз, понимаешь? Классовому распределению. Сервируют они нам стол. Большое вам спасибо. Нет? Нет. Мы не согласны вообще со всей ямой. Они а с тем, что в ней жрачки мало и распределяется плохо. И людишки плохие. Ты посмотри, какие люди людишки выживают. На всех этих уровнях. Они выживают. Так что до смещения акцента с того, кто устроил эту яму. Под названием Капитализм и империализм. Понимаешь? Смещение актенциона. На людей что они плохие, кто там с ножиком, кто-то хера жрет, срет, там сыт на еду, там на нижнего гадит, ближнего соседа подсиживает. Да, люди разные. Комплексно решаются такие вопросы. Комплексно. Главный герой, к сожалению, этого не просек. Был соблазнен. Был соблазнен видениями прошлого и оставил свою миссию в тщетной надежде посыл этой девочки наверх. Как будет решена проблема? Непонятно. Не ясно. Никак не будет решена. Не будет решена никак. Совершенно верно. Фильм показано Полное бессилие перед сложившейся ситуацией в этой яме под названием жизнь. Полное. Вот. Так что фильм интересный. Тяжелый, к сожалению, не показывающий путей решения проблем. Проблематики подняты в нем. Поднято, поднято, показано. Показано распределение, распределение яма, да. Сверху вниз все эти уроды там, значит, эти ублюдки здесь. Да, все есть, все правильно, все хорошо. Вот я говорю, вот это вот до какой-то степени, до какой-то точки правда. Потом начинается блуждание и... Затуманивание проблематики и ее решения. Вот я против чего. Как и в фильме ⁇ Дурак ⁇ как и в этом фильме. Как и во всех остальных произведениях кинематографа, кинематографа большого, понимаете? Отсутствие понимания классовой основы всех этих проблем и противоречий общественных. Не знаю, он мне показался тяжеловатым в плане нагнетания нагнетание чернухи жрут срут там подсиживают потом эта чудовищная тетка чисто по внешке такой транс вы заметили что она блин, там не поймет, что это за оно? типа представитель среднего уровня власти слетела сверху на те же уровне на которые вербовала и попыталась там косметическую революцию путем внушения вразумления распределения сама она распределяла ну и чё Распределяешь. А в конце фильма ясно, что распределяя нераспределяние, ни хера, до, до низа не доходит. Там просто никого нет. Они все по передохли друг друга поубивали. Полный мрак. Всю систему надо менять. А не косметические украшать. И людейшек вот этих просто людей, которые выживают, которых довели до этого состояния, политикой партии вот этой структурой, вертикалью, вот этой вертикалью, понимаешь? Их, их напрягли настолько, еще там напрягли и в то же время обнадежили, ложно обнадежили, что возможно попадешь на уровень выше, на самый верхний уровень, допустим, на первый, на второй, на третий, и там пожрешь от души, а может не попадешь, а может попадешь на 332, на 333, в общем, там и останешься. Один раз попадешь на 332 предпоследний. Да ну, даже не обязательно, там уже средние уровни были пост, просто пустые, платформа проходила. Мимо, там некому было ничего. Давать, жрать. У них жратва закончилась, и давать некому. И все ниже и ниже, и ниже, и ниже. Тут интересный вопрос подняли в комментариях, что темная сторона, вот когда мы обсуждали, помните, обсуждали фильм поехавшие э, исчезнувшая. темная сторона значит женщины понимаешь когда вот звучит сторона то это как бы вот темная сторона светлая сторона они как бы одинаково одинаковые и как бы вот говорят что мои недостатки это продолжение моих достоинств там вот что мол человек вот он такой успешный почему Потому что он упоротый, упертый, упрямый, понимаешь? Каково это жить и общаться с упрямым вот таким фанатиком? Тяжело. Но это ему, его плюсы, продолжение его минусов, да? Как ты стал вот таким? А потому что у меня вот есть какие-то качества, которые могут расцениваться как отрицательные. В данном же случае, как с, поэтой, с поехавшей и вот эта темная сторона, значит, фемины, да? Ты понимаешь. Допустим, вот человек хороший, человек обычный, все, вообще простое. Но вот он, допустим, какой-нибудь, ну, что у него может быть, темная сторона такая, как сторона. Он, допустим, живодер, он котиков убивает ногами, бьет, забивает до смерти, там, допустим, животных. Вот до тех пор, пока ты не знаешь об этом, он для тебя обычный человек. Но как только ты узнаешь о том, что он, допустим, живодер убивает там котов, там... Собак, ногами. Ну, не знаю. Вот что такое? Темная сторона. Как ты думаешь, он по-прежнему для тебя будет тем же самым обыкновенным клерком и монагером? Ну, просто у него-то вот есть темная сторона. Вот он убивает людей там. Она убивает людей. Эмми, супер Эмми, да? Она убивает людей. Она подставила первого. Подвела его под, под статью, обознасинули. Она второго своего 20 лет, значит, держал на коротком поводке и измывалась, издевалась, под конец перерезала глотку. С Ником она продела то же самое, подставила его под убийство, значит потом привязала к себе на короткий поводок. То есть это не сторона, чувак, это сущность. Сторона это вот предполагает что такое что-то равноценное а когда вот она вот темная сторона не может оставаться стороной, она поглотит всю сущность. И потом так называемая светлая сторона, она будет как маскировка для темной. Вот это супер Эми в момент знакомства с ником. Ну, блин, милашка, ну красавица, ну такая там. И боится его вот этого подбородка с таким подбородком, знаю, знаю таких мужчин. Прикидывается дурочка, а у нее за спиной уже уже как минимум двое из уроданных жизней жизни ее бывших. Того вот, который там был обвинен в изнасиловании, и Дези которого пока еще не убили но жизнь ну, тоже она там ему жаловался что-то надо мной издевалась та, та та та та та это топ те про которых мы знаем а сколько, сколько мы не знаем и вот представь вот такая милашка тю тю, -тю пути пуси-пуси трюси-пруси включившая не такую условно годную демку для ника Понимаешь? все ну что ты что тебе еще надо хороняка хватай добеги. Да как вот ты считаешь, вот это ее темная сторона или на самом деле вот ее сущность, вот то, что она сделала? Я режу глотки своим бывшим разными способами. Первому не дорезала, просто, из как он говорит, 8 лет не могу работу найти. Тоже перерезала социальную глотку чуваку. Нику она глотку перерезала тоже, можно сказать. Этому так дэзи так бы перерезала вообще реально. Вот у нее темная сторона она уничтожает окружающих сторона ли это нет ни хера, это не сторона это сущность а спрятана эта сущность тоненьким тоненьким слоем милоты, не так усечности демки понимаешь? здесь главная проблема проблема какая яма и неравно, неравное, несправедливое распределение что это кто распределяет высшие классы либо бог природа что ну, не важно да не суть но можно с этим что сделать нет в фильме говорят что ничего нельзя сделать только надежды на подрастающее поколение возможно азиатско-китайское ну не европейское все европейцы прощелкали и уходят в мрак ведомые призраками прошлого вот этот призрак прошлого его сокамерика уводит его от цели ты не решил проблемы поста поставленные фильмы ты уходишь в тему посылаешь наверх на что-то детеныша и что и куда он отправляет наверх учиться в колледже управляет отправляет наверх да в хорошее образование ну а проблему ямы решена решена ли проблема ямы и вот этого распределения Неправильного. И вообще пребывание в этой яме слоев. Лишь как решается? Никак не решается. Просто обозначено. Всех взгоношили, взбудоражили. А я даю решение: взобраться на платформу, вооружившись хорошенечко, как в октябре 17-го. И отправиться наверх. Эту Бастилию нахер рушить. Далее появляется верный друг, которого он спасает и который готов с ним пойти огонь и воду он друг и любим да либо это пролетарии всех стран соединяйтесь интернационал всех раз негров китайцев всех всех национальностей и стран с которыми с которыми надо наверх ехать на платформе а они что делать они пытаются косметические изменения по распределению совершить по поводу того что это друг да друг соратник да точнее Огонь и воду, но который может соблазниться ложными идеями э религиозного символизма, типа жертвенность, а вот мы все в одной лодке. Вот этот негр в коляске ему что говорит? нужно наверх, на первый этаж, символ, там береги, береги, символ отправляем на верхний этаж, и это и божество, либо божество впечатлиться нашей жертвой и будет давать больше жрачки на столе, либо властимущие впечатляться нашим почтением тоже в виде пожертвований значит, все самое лучшее вкусного пирожного и типа тоже будет заебись вот это ложные ложно религиозные косметические изменения понимаешь? и он поверил в них вот этот лучший друг это конец его пути как высоко поднимается дитя он уже не узнает в конце пути ее встречает отец идет с ним нас заслуженный покой да, и отвлекает его от главного. Просто пустив вверх на платформе, дав образование, там, не знаю, хорошее воспитание. Никаких гарантий, что доедет до верха, и наверху там все хорошо. А ты возмущался всю дорогу несправедливостью распределения. И все, и потерял. Что соблазнившись, так сказать, семейной жизнью, пролетарий теряет друзей, которые соблазнились вот этой псевдорелигиозностью, служению, значит, жертвенностью ради высших сфер, да, лучшие дары им. Решилась ли проблематика людей в этой яме, с которыми ты там был? Проблема. Нет. Решится ли проблема этой девочки негритянской китайской, отправленной на самый верх? Нет. Структура осталась та же, что она там на нулевом уровне станет поваром, поваром, да, который накрывает этот стол для всех остальных. И что этот вот идеалист, читающий тонкие хода он у него же был шанс вместо девочки, поднятой наверх платформой, отправить сюда самому с катаной в одной руке катана, в другой за поясом нож. взять еще в друзья с собой негра лучшего друга, сильного, смелого и соратниками. а негру это удалось, но к сожалению он соблазнился. но почему погиб-то? потому что все-таки до конца держал это долбанное пирожное, понимаешь, спасал его. про того, что типа поедем наверх, там этим пирожным жертва этого пирожного, как негр в коляске его учил, впечатлим типа верхи что мы не быдло мы не мразь, мы вот смотрите, на жертвенность способны. Это так можно и божество, в принципе, впечатлить вот этой жертвенностью. Кто бы там что ни распределял на этом нулевом. Власть или Бог ли, там, понимаешь, судьба, карма, тра-та-та, каждый подставляет свое. А если бы каждый сам себе это блюдо делал на нулевом уровне, сам бы его ел. Если бы не было вот этих 333 уровней, где твое блюдо проходит носом у других остальных твое и всех других перед носом и у них соблазн нажрать больше чем чем ты как бы хочешь уровне не должно быть должен быть один нулевой уровень где есть потребности и каждый сам их удовлетворяет а вот это перераспределение их в виде так сказать, вот их проходом перед твоим носом, да? Типа, захотел одно, вот оно где-то там есть. Но так как у тебя перед глазами еще желание других, то ты соблазняешь сожрать не свое, а чужое, да? Если бы каждый брал свое блюдо. Если бы. То есть тут опять смотри как. Не яма виновата и структура, а людишки плохие. Это яма общественное бытие яма в виде ямы ее структуры определяет общественное сознание людей находящихся в ней ну да поспрашивали тебе ты заказал, и типа оно где-то должно быть херня вижу чужое хочу его и вот это общественное бытие определяет общественное сознание потому нихера не получается у них распределить всем бы всего хватило но 330 уровня 64 человек это звучит как-то нереально человеческий фактор знаете ли mm. вот опять все людишки говно народ не тот человеческий фактор не а фактор ямы фактор ямы из них сделал животных понимаешь социальный дровянист врубается